Доброго времени суток! И в этом видео я хочу вам показать как я убираю в погреб озимину и гингобелоба это первый год урожай ну не урожай, а первый год посадки и первый год посадки она убирается в теплое место то есть ну где -то при плюсовой температуре зимует поэтому я буду убирать сейчас я вам покажу весь процесс как это происходит вот такое количество ну, основная часть конечно зимина и там вот далеке от несколько штук ну может 20 вот основная часть это зимена я гружу тележку и перевожу прицеп и на прицепе я отвезу чтобы таскать сейчас загружу заодно узнаю сколько он по прицеп трех метров 7 мл горшков, а дальше спуск я загрузил Азимину и Гинго Белову в прицеп, вот так это сейчас выглядит, сюда поместилось Решила сделать конкурс, кто угадает какое количество здесь Поместилась в прицепе горшков. Я подарю озимину Этап спускания оземенной генгебеловой подвал. Вот я ее подготовил. Сейчас потихонечку перетаскиваю сюда. И спускаю в подвал туда вот вниз. Это крышка, которую я сделал. Если вам интересно, видео о том, как я ее сделал, будет. В верхнем углу подсказка посмотреть можете. Но сейчас я их туда спускаю, а потом покажу в подвале, как я их там расставил. Закончил я переносить горшки в подвал. Плохо здесь видно, освещение не очень хорошее. Здесь можно лампочки будет получше видно. Ну вот, вот так они стоят все, рядок. и буду здесь зеловать. Правильно, здесь зелено губо. А здесь дальше зелено. Свет пока еще не сделал. Ну ладно, здесь темно. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях. До встречи в новых видео. Пока!